Здравствуйте, раз привет на канале помощь с Вчера я давно с такой проблемой, что при обновлении Windows 10 до версии 18.03 у меня перестал работать микрофон. Показывался, что в диспетчере микрофон подключен, разъем работает. В стандартных звуках тоже микрофон работает, но вот здесь не шло у меня а, подачи сигнала. А, оказывается, что Windows 10 имеет свою еще программу, которая отвечает за работу микрофона. И до, при обновлении до версии 18.03 он отключен. Чтобы его включить, нам нужно было нажать пуск, параметры, конфиденциальность. И здесь микрофон. И как вы видите, здесь у вас есть разрешение прорыва доступа к микрофону. И он по умолчанию будет отключен. Смотрите, я сейчас отключу, и вы увидите всю проблему, которая есть у меня. То есть я отключаю. Как вы видите. Было показано, что микрофон работали все равно, но звук не подавался. Здесь тоже микрофон работал и разъем работал, но звука тоже не было, то есть у меня просто пропало. Также здесь еще имеется, что подача микрофона будет работать с программой, которая включена. Если я отключу программку, я отключить, то же, же самую запись голоса, то мой голос не будет записываться. Вот такая проблемка появилась в Windows 10 при обновлении.